Как эффективно взаимодействовать некоммерческим организациям с региональными медийными ресурсами? На эти и другие вопросы ответили на встрече СМИ и НКО Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций Казанского университета. Спикерами выступили руководитель портала «Открытые НКО» Александр Чекшин и его выпускающий редактор Виктория Савицкая. По мнению спикеров, основной доход приходит лишь через рекламу. С этой точки зрения контент должен быть очень востребованным.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 По данным, которые привела Виктория Савицкая, за последние два года было опубликовано лишь 55 материалов о некоммерческих организациях Республики Татарстан. По словам Александра Чекшина, чтобы быть услышанным в СМИ, информацию необходимо подавать интересно. Спикеры уверены, НКО и СМИ нужны друг другу. Проблемы взаимодействия на сегодняшний день решает проект «Открытый НКО». Диана Желенкова, Ленардо Валерьяров, Универньюс.